Ты уже определил для себя по формуле среднесуточное число калорий, например, 3000, а теперь возьми и подними его в половину до 4500 калорий, но только на три дня. Это сразу же приведет к повышению уровня гликогена в мышцах. Станешь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 устойчивость нашего тела. Оставшись без глютамина, мышцы слабеют, так что глютамин надо обязательно принимать дополнительно. Вторая по важности добавка, без которой ну никак не обойтись при тренинге на массу – креатин. Вообще-то он содержится в мясе, но сколько же этого мяса надо нам съесть? Проще отмерить себе креатин в чистом виде, тогда ошибки не будет. Третья добавка – аминокислоты. Валин, лицин и изолицин. БЦА, они разрушаются в мышцах при интенсивном тренинге, поэтому их тоже надо грузить в себя дополнительно. Но, а протеин, спросите вы, как с ним быть? А вот протеин предпочтительнее натуральный. Применяйте смеси только тогда, когда у вас нет шанса поесть нормально. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!